Всем здравствуйте! Сегодня 15 уже число, 15 января 2023 года. Сегодня мы сидим. Для меня приехали только что без 15.9 утра. Мы на дельте северной длины. Место называется Белогорка. Будем пытаться чего-то сегодня здесь половить. Сегодня я в своей большой палатке один конкурентов нету конкуренты все в соседних палатках так что сегодня буду скучать наверное ладно оставайтесь с нами но ну, у нас тут совсем расцвело я тут поймал две рыбки вернее три вот еще кальянчик юра просил для ухи оставлять что ли Тут у нас совсем уже рассело скоро выйду снимаю что на улице сегодня ветер температура около нуля ловим сегодня в три удочки сиговки и одна удочка На креветку вот когда не кревет так мы попьем чайку дождем всем приятного аппетита только поставил чашечку на стол и было две поклевки наверное надо тупо кушать и все все, все достаточно рассвело фонарики погасил. Сейчас у меня естественное дневное освещение. Вода вроде еще прибывает. Но пока никто не хочет с нами контактировать. Кто-то постоянно тут меня тревожит. Пока тишина но вода еще прибывает вот. 10 часов 15 минут Все четыре удочки стоят. плевать не хотят. Все под себя. Воды дофига. О, поклевка была. Кто-то решил меня подразнить. Вода вроде как остановилась. Постоянно кто-то тут Подходит, пробует. Оп. Ну то я уйду на чай да нерешительный какой-то бутерброд с колбаской Понятно, сегодня на камеру сниматься никто не хочет. Голову просто меня Ушел крупный, крупный рыб. Оборвал мне обе мормышки, мне мормышку и крючок. Пришлось перевязываться. много времени, закинул другую водочку, только что здесь кто-то подходил, но не повторился. Вода вроде как будто бы и встала, Вроде бы еще прибывает, не поймешь. Там баламутит последний сижок. У меня их пока что только три. Вода стала убывать. Только что поймал четвертого хвоста. Хитрый он подойдет, подергает, а не имается. Так вот, время 12 часов. Сегодня тут до двух часов, наверное, посидим. Может раньше. Эх, ну что, похоже заканчивается наша рыбалка вот так и не было При лове 4 себя и вот таких юрий на уху но ну, любит юра таких пусть ест приятного ему аппетит.